Специалист по реабилитации в социальной сфере – это, прежде всего, новая, такая, новая специальность, которая, с моей точки зрения, востребована в нашем обществе. Поскольку никто не застрахован от того, что попадет в какую-то ситуацию, в которой он оказывает окажется вообще абсолютно дезадаптированным. Это могут быть разные ситуации. Это могут ситуации быть связанные с потерей здоровья, это могут быть ситуации, связанные с потерей места работы и вообще трудной жизненной ситуации. Это могут быть ситуации, связанные, например, с переездом в другую страну, потому что человек вообще полностью теряет ориентир и не знает, как ему адаптироваться. То есть ну вот, основной так сказать, человек или клиент, да, с которым работает такой специалист, это человек, который дезадаптирован в обществе. Основные сферы деятельности специалиста — это социальная защита населения, социальное обслуживание, пенитенциарная система, то есть система исполнения уголовных наказаний, сфера труда и занятости, здравоохранения и образование. В перечень его основных обязанностей входят диагностика и оценка психосоциального статуса клиента, составление плана его реабилитации, консультирование, мониторинг и оценка результатов реабилитации, планирование и организация деятельности по развитию реабилитационных услуг, проведение обучающих тренингов для специалистов учреждений социальной сферы, консультирование и супервизия деятельности специалистов, введение соответствующей документации. Вообще реабилитация, это, конечно, медицинский термин, и здесь мы говорим не о медицинской реабилитации, мы говорим с вами о социальной реабилитации, а, поэтому, конечно же, здесь а, целый комплекс должен быть работы, да, и э, привлечение различных специалистов, которые э, человека вводят назад в общество. Да? То есть человека исключили из общества, да? или он инклюзирован, да? и человека включают. Да? То есть возникает такая ситуация инклюзии человека в обществе. Прежде всего, это, конечно же, работа такая, как социального терапевта, да, который может на самом деле назад, постепенно включать человека в общество. Даже при всем при том, что он не психолог, психологическими знаниями он должен владеть полной мере для того, чтобы еще раз выстраивать поведение, настраивать человека. Мы можем говорить и о социально-педагогической реабилитации, да, поскольку эти люди, например, могут восстанавливаться через получение образования. Да. И здесь, конечно же, важно опять-таки их поддержка, потому что если человеку плохо, если он не адаптирован, если он исключен, то а, с этим человеком нужно а, находиться а, рядом практически всегда. Ну или постоянно для того, чтобы вот, включать его назад в общество. Специалист по реабилитационной помощи должен обладать междисциплинарными знаниями, уметь оценивать и анализировать случай своего подопечного с социальной, психологической, правовой и медицинской точек зрения. Для того, чтобы вообще включить в общество, необходимо, наверное, уметь разрабатывать какой-то индивидуальный план Необходимо знать, каких специалистов еще подключить к этому. И необходимо понимать, как вообще происходит вот этот процесс реабилитации социальной. Знание семейной психологии, знание детско-родительских отношений. Важно работать не только с самим человеком, а важно работать с его окружением. И поэтому как раз человек специалист в области социальной реабилитации должен уметь работать с семьей. Доступность профессии для людей с нарушением слуха. Мы знаем с вами, что вообще различные нозологии, да, то есть люди с ограниченными возможностями здоровья, они крайне уязвимы и чаще всего именно они выключены из общества, да, поэтому здесь говорить о том, что это будет делать как раз человек, который знает ситуацию, как это делается, да, наверное, вот это будет иметь какой-то очень хороший эффект. Реабилитация это всегда возможность, умение подключить какие-то дополнительные ресурсы, еще раз, чтобы сделать человека полноценным членом общества. И мне кажется, что люди, которые имеют сами ограничения по слуху, могли бы в каких-то именно конкретных ситуациях быть крайне полезны общество. Рабочее место слабослышащего специалиста должно быть оборудовано с учетом нозологии и при необходимости может быть оснащено визуальными индикаторами, звукоусиливающей аппаратурой, звукопоглощающими экранами или штучными звукопоглотителями. Обучиться профессии можно в высшем учебном заведении, выбрав одно из направлений подготовки — социальная работа клиническая психология, специальное дефектологическое образование или специальная дошкольная педагогика и психология. Полный список вузов, в которых можно обучиться по этим направлениям, вы можете найти на портале инклюзивноеобразование.рф.